Привет! Синяя замша. Ребят, снимаю на улице, возле работы. Да, здесь вот офисное здание нашей, магазин склад Кто-то жарит картошку из окон рядом стоящих домов. Ноздри рвет, ведь не голодная. Муж с утра сварил кашку овсяную, молочную. Но кормил меня. Но Ноздр рвет, блин, капец. Картошку жареную хочу. Короче, смотрите. Так, натуральная замша. Прям очень приятная на ощупь. Такая вот моделечка ближе к классике отделана очень красивой рептилией. Вот такие вот ручки. Вход. Один и второй, оба на молнии. Вот так. Вот так. На задней стенке обычных карман на молнии и на передней на два маленьких кармашка. Ну, то есть вот так. Длинного ремня нет.